позвать на мой канал. Я очень рада вас видеть. И меня зовут Алина. Надеюсь, вам понравилось новое интро и новое оформление канала, точнее, шапка и аватарка. Я же пыталась сделать что-то максимально такое деловое в осенней атмосфере. И да, я заболела начало учебного года, и я заболела. На самом деле я хотела выложить видео, потом мне было лень его смонтировать, потому что я болею, и мне все лень делать, да. И у меня хотя бы есть силы, чтобы хотя бы выложить одно коротенькое видео. Ну как коротенькое? Ну, по длине нормальное такое. Я сначала снимала видео по значки, про все значки, которые есть в не я отсняла его, и потом подумала, а кто же будет смотреть видео больше 18 минут? Ну, как бы тем, кому интересно про значки, тому, наверное, будет интересно. Вот, и сняла еще приключения модельки Вероники. И... Я это отсняла, в эти похождения какие-то... Ой, похождения, приключения получились какие-то скучные, такие. Я думаю, блин, же никто не захочет смотреть такое. Ну и вот в итоге я решила снять это видео, поэтому вот. Ну и перед этим, как это видео начнется хочу вам сказать, что... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте. На комментарии я буду постараюсь ответить. Поэтому вот. Ну а мы начинаем. Итак, сегодня у нас видео такое необычное и хочу сразу сказать, что идея не моя. Я взяла эту идею какой-то девочки с ютуба, ну вот. Короче, идея не моя, ждайте, вот. И это видео под названием «Обзор моего основного аккаунта», то есть вот этого, собственно, с которого я снимаю. Поэтому вот, надеюсь, что вам оно понравится, и что мои старания были не зря, потому что, когда я его монтировала, мне было сложно. Поэтому как-то так. И мне в директе, в инстаграме писали, спрашивали, в Авакине, ну, писали там, по-моему, несколько человек до того, как я всех удалила, получается, что как твой вообще аккаунт выглядит, можешь ты про это снять видео, или когда будет про это видео. Ну и, собственно, я его снимаю, и наверняка людям, которые скоро подпишутся на мой канал, и будет интересна такая тема, ну и моим подписчикам тоже. Поэтому как-то так. Ну и перед этим говорю сразу, что... Все, я вам, наверное, не покажу, но я подумаю. То есть, как-то так. Ну и все. Давайте начинать. Только попробуй отключись. Я тебя просто удалю, и психану и не продолжу больше снимать. Вы понимаете, что я снимаю это четвертый раз? Хм? Мне даже пришлось взять таблетку от боли в горле потому что мне горло заболело столько говорить итак вот мой аккаунт собственно 21 овакоин 4863 кристалла вот и от греха подальше я перетяну эту запись сюда вот так что начнем с одежды, показывать я это буду все в магазине. Вот. Так, мы вот. Угу. Итак, если будут помехи со звуком, то извините, пожалуйста. Вот в... ваши вещи. Я новинки озвучивать не буду, вы просто сами посмотрите. Какие у меня новинки есть. Просто ну, смысла я не, я не вижу. Вот, куплю 34, по-моему, да, 34 новинки. Вот. Угу. Так, топы. Топы я не люблю. Я в этой игре стараюсь носить только наряды, потому что... Ну, это гениально. Обувь уже на наряде придумали за тебя. Весь наряд, вот это вот, вверх и уже за тебя все придумали. Ты это просто покупаешь и одеваешь, вот. Я не люблю топы. Так. Значит, вот столько у меня. 158 топов. Один я, по-моему, да, вот этот вот. Я его... Купила еще в прошлом году. То есть этому топу уже год. Да почти всем моим топам уже год. Ну да ладно. Собственно, вот. Такой вот топик. Дальше низ. Низ у меня разнообразный, поэтому... Разные цвета. Вот. Я больше не знаю, правда, что сказать. Но вот за кристаллы есть Заг... из загадочной коробки. Загадочная коробка. Что-то у меня из загадочной коробки, что-то я сама купила, что-то мне подарили. Наряды. Наряды. Доехали. Я просто вот одеваю вот один из таких нарядов и просто вот иду. Все. Значит, вот столько у меня нарядов. Какие-то дорогие, какие-то не очень, какие-то эксклюзивные. Сейчас их не купить. Вот. Самый любимый мой наряд это вот этот. Но он реально прикольный. Не обращайте внимания. Еще раз повторяю, что я просто жую эту таблетку от горла. Вот. Я не знаю, зачем я это купила, но была распродажа на это, и я это купила. <сör> <сör> да. Собственно, какие-то дорогие, какие-то нет. Какие-то наряды вы могли видеть на мне, когда я снимала видео. Платье. Платье... Вот, какие-то есть за 5000 какие-то дешевые какие-то такие средние платья, но я их не очень-то люблю, хотя у меня их, наверное, больше всего. Это с доната, да. 125 платьев у меня, ну, то есть топов побольше. Обувь, обувь, ну, разные тапки, сапоги на плоской подошве, кабуки, туфли, как это там написано, кроссовки. Собственно, вот, вот это самые первые мои сапоги были. То есть раньше, когда создавались персонажи, ну, когда я зарегистрировался в Авакине, были вообще-то другие персонажи. И то есть, выдавали другую одежду. А, но когда вот уже все зарегистрировалось, и тебе там дают еще одежду. Вот. Эти тапки я получила в моде, эти кроссовки там же, но когда, естественно, мод работал. Собственно, вот. Купальники. Но купальников у меня немного. Вот это все... Выпали какие-то купальники из строительной коробки, Ой, например, вот это из строительной коробки, вот эти вот, вот этот, и который я вам сейчас показывала, эксклюзивный купальник, я больше всего хотела. Итак, ночное белье... Ну то есть у меня половина из этого эксклюзивная. Вот. Как оно называется? Набор белья. Окей. Но вот это вот почему-то не показывается. Вот это вот рыбачья сеть. Это популярная сейчас вот Такой, такая вещь популярная сейчас, что ее просто пытаются все достать. Поэтому вот. Вот, значит, аксессуары. Вот, значит, аксессуары здесь собраны абсолютно все. И крылья, и все на свете. Эта фигня мне выпала сегодня в коробке загадочной, да. Ну, собственно, ничего тут такого нету. Но крылья есть, да, что-то эксклюзивное есть. Окей. Собственно, вот это я купила на событии с голливудской студией. Вот. Ну, а так, на всякий случай. Вот. Ну, короны, крылья. Пипец, дорогие крылья. Ожерелье дорогое. Вот это из загадочной коробки. Оно мне не нравится. Все размазато. Текстура не очень, короче. Вы, собственно, вот. Но вот так, ничего здесь такого. Это все выдавали. Большинство аксессуаров у меня здесь тупо до халяву досталось. Вот. Откуда у меня эта шляпа? А кстати, у меня есть идея. А хотя нет, все. Ну вот это вот эксклюзивная купила на конкурсе мод, да. Вот значит прически всякие разные. Я не знаю, сколько у меня их штук. Вот эту прическу, которая на мне, я ее купила только вчера. Какие-то прически куплены год назад. Собственно, вот. Причесок у меня 96. Какие-то с какие-то недавно купленные. Собственно, вот. Брови, это другие брови уже. Потому что... Я захотел себе другие брови, потому что, блин, я всю игру, почти всю игру ходила с бесплатными бровями. Вот, и наконец-то появились нормальные брови, и я теперь их ношу. Ну вот, глаза есть эксклюзивные, и еще много чего всякого. Но это же опять-таки все почти есть у каждого. Ну, не так, на всякий случай, вдруг это у кого правда есть. Образ особенности так образ вот это было недавно куплено вот это так ну и дальше контуринг вот это вот все гримы макияжи макияжи я редко ношу какие-то разные я ношу какие-то только один какой-нибудь так татуировки татуировок у меня вообще мало при по мало. Но эти все татуировки были с Египта, с этих сундуков, собственно говоря. Ну, какие-то эксклюзивные, да, окей. Поэтому вот. Ну, это было все. И у нас получается уже в профиле код друга я... За цензуру, потому что я не хочу его менять. Поэтому у меня 1443 одежды. Исключая от того, что сегодня выйдут новинки, и, скорее всего, мне что-то оттуда понравится, я это, скорее всего, все-таки куплю. Собственно, дальше у нас что идет? Анимации. Анимации. Собственно, вот как вы можете видеть. Эксклюзивные анимации, вот есть новые анимации, старые. Вот какие остались в продаже, это не исключая те, которые хэллоуинские, Я их, по-моему, в, в этом году собираюсь купить. Так что как-то так, собственно, вот столько у меня анимаций. Ну, где-то штук, наверное, 30, может быть... 26 где-то Я не знаю, я не буду считать Собственно так, дальше Это конкурс моды Я вам сейчас покажу конкурс моды Вот моя звездная сила Вот мой уровень Я на первом месте Ура Вот, собственно, как-то так Ну, результаты. У меня никак не получается. Какие-то... Фифы просто занимают первые места. Хотя у них наряды такие скучные, обычные. Я не знаю почему. Поэтому как-то так. Ой, господи. Так, ну что дальше? Дальше по профилю пройдемся. Вот, собственно. Значит, значки. Есть 12 значков у меня. Кстати, я поменяла хэштег, поэтому на аваблогер, потому что я подумала, что хватит уже ходить год с одним и тем же хэштегом, я решила поменять. Теперь я аваблогер. Да, да. Это не в новинку, поэтому вот. Так что знаете. Ну вот, видимо, не видимо, так Вот, я вам про пэткинов говорю У меня некоторые пэткины эксклюзивные Какие-то покупные, какие-то эксклюзивные Собственно, вот этот птенец Он меня расстроил <laughs> Почему он такой маленький? О, боже Какие-то пэткины за 10 тысяч Какие-то эксклюзивные Собственно, вот Ну и позы. Позы у меня есть тут. Собственно, я чаще использую. Так это из модных поз. Типа вот в разделе модная я все позы использую. Спортивные я редко. Это вообще не использую. Это я также не использую. Это повседневные, Но здесь иногда есть что выбрать. И я беру. Поэтому вот. Итак, я вам все, что могла, то показала. Это все. Кстати, но осталось еще одно: это квартиры. Куда же без них? 63, по-моему, квартиры. 62. Где-то так. Господи, что так долго-то. Ну вот сейчас уже, <смех>, блин, так долго. Вот, вот это вот эксклюзивные дома. Ну вот, вот. Тут, тут, кстати, это баг. Это сейчас это картинка с вот этого дома. Вот. А я сейчас вот этот дом вообще-то показано увидели все сами. Что-то у меня вот дорогое. Что-то не очень, короче. Что-то эксклюзивное, что-то из загадочной коробки. Ну, вот столько у меня домов. Э, да, 62 дома. Ну, как бы уже на этом все. Сейчас мы идем с вами заканчивать это замечательное, прекрасное видео. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео. Я за это видео устала уже, поэтому как-то так. И почему не было э, видео в субботу? Ой, то есть в воскресенье. Ну, во-первых, я ходила в больницу, во-вторых, мне не было охоты снимать, в-третьих, я придумала новое оформление своего канала и новое интро. Кстати, а у интро... Вот эта заставка в конце, она называется «Ау-Интро», я э, оставила старая, поэтому как-то так. Ну и на этом все. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а я пошла пить свои таблетки и монтировать видео. Всем пока!